Представитель самого крупного производителя соковыжималок Дима Чебанов сам лично разливает сок. Всем раздаем бесплатно сок. Выжимает в э, минуту 36-38 апельсин. Оно сделано для самообслуживания специально в торговые центры, в супермаркеты. Можно поставить стенд с бутылочками, маркируются бутылочки, э, наполняет покупатель, потом оплачивает уже на кассе. В данное время заполняется верхняя корзина, меньше затраты физической силы. Один сотрудник может контролировать эти два оборудования. За целый день может сделано 6 тонн свежевыжатого сока только одним человеком. Это оборудование активно используется в турецких авиалиниях. Каждый день турецкие авиалинии выжимают около 26 тонн свежевыжатого сока. Мы уже работаем с ними 5 лет. Сам! <laughs> Сделал сам.